Компания Univapo выпустила слегка прокачанную версию своего девайса Misa. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами как всегда сигарет нет. И сейчас я расскажу вам про новый девайс от производителя Univap под названием Misa Pro Pod. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс, есть логотип производителя и название устройства. На противоположной стороне у нас все как всегда. Технические характеристики, комплект и социальные сети производителя открыв коробку мы первым делом увидим вот такой вот конверт в котором располагается инструкция к устройству под ним же находится сам девайс с предустановленным картриджем и еще одна небольшая коробка внутри которой лежит кабель usb type-c для зарядки корпус устройства выполнен из металла и производитель порадовал нас аж семью различными расцветками Корпус гладкий, декорации на нем отсутствуют, на лицевой стороне красуется небольшой логотип с названием модели. А еще на лицевой панели располагается довольно большая и удобная кнопка Fire, которая выполняет сразу несколько действий. Если нажать на нее 5 раз, то девайс либо включится, либо выключится, а после троекратного нажатия девайс заблокируется. Чуть ниже кнопки Fire разместился небольшой светодиод, который говорит пользователю о заряде аккумулятора и о работе самого устройства. Слева от кнопки Fire разместился порт USB Type-C. Внутри этого девайса спрятался довольно объемный аккумулятор на 1000 мАч, и это аж на 400 мА больше, чем было в прошлой версии. Ну и конечно же девайс обладает быстрой зарядкой, и от 0 до 100% вам потребуется всего лишь 20 минут. Теперь пришло время поговорить про картридж. Крепится он к корпусу мода при помощи довольно мощных магнитов. Его объем составляет аж 3 мл и работает он на сменных испарителях. На 0,8 Ом и на 1,2 Ом. Заправка располагается сбоку и скрыта под силиконовой заглушкой. Из минусов я могу отметить то, что в этом девайсе, к сожалению, нет регулировки обдува, хотя ее можно было реализовать при помощи простого поворота картриджа. В плане вкуса к нему никаких претензий нет. И он Прекрасно передает никотин. В плане жидкости я рекомендую использовать на нем жидкость с содержанием глицерина не более 60%. И вы можете смело парить на нем как солевой, так и обычный никотин и даже нулевку. Я рекомендую Misopro практически любому пользователю. Он классно лежит в руке и не вызывает никакого дискомфорта. У него огромный аккумулятор, большой объем картриджа и довольно приятный вкус.